Стихий, грустный снег но новый трек Прекрасное лицо, ведь ты сука, Бол, боже. Боже, Виноват то, что накончал подруги Sorry, <музыка> Я тебя не слышал мясо, даже не оттался не что ты грязно опасался Нахуй ты такой, возьми свои тебе яду, ты не без коварства Иван, мамы кем И очке,